Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это первая видеоинструкция из серии видео, которую я назвал «Автоматизация Skype 2.0». В этой видеоинструкции я расскажу о том, как собрать целевые Skype-контакты. Достаточно трудоемкий способ, но эффективный способ который позволит вам собрать свою личную базу skype для этого мы будем пользоваться программами atomic email hunter и программой skype magic так где же набирать skype контакты точнее где же брать целевые skype контакты потому что просто набрать себе кого то в списке контактов это абсолютно не актуально это все равно что в том же самом фейсбуке за 7-10 дней можно набрать себе тысячу друзей не используя никаких сервисов но смысла от этих друзей абсолютно никакого, потому что это люди, которые чаще всего не относятся к продвигаемой вами теме, если, конечно, вы не двигаете тему там, для взрослых. Если вы хотите, чтобы ваши контакты, собранные где угодно, в скайпе, в соцсетях, приносили вам какую-то пользу, эти контакты должны быть целевыми. То есть, соответствующие вашей нише. В первом тренинге по скайпу я предлагал два варианта, как это можно сделать. Варианты простые, я их повторю. Первый вариант это, конечно, взять и купить базу Skype контакт. Минусы у этого варианта следующие, что как только база попадает в паблик, то есть, как только базу начинают продавать, актуальность любой базы сводится уже практически к нулю. Потому что люди уже, мягко говоря, не радуются, когда к ним в Skype начинает кто-то стучаться, если мы говорим о базе Skype-контактов. То есть народ уже понимает, с какой цели люди добавляются им в Skype. Потому что это уже проделали до вас много-много людей, использующие эту базу. Второй способ, это, конечно, взять и напарсить с помощью программ. А в первом варианте тренинга я давал две программы. Это напарсить контакты из социальной сети ВКонтакте выбрать нужные вам группы соответствующие вашей целевой аудитории и из этих групп просто повыдергивать Skype-контакт. Это просто, это быстро. Я сейчас для этого использую вот такую вот замечательную программу, которая называется SMM Combine. Парсинг у нее великолепно <свят> работает, можно выбирать со множеством критериев. Но вы должны понимать, что если вы парсите какую-то группу из контакт прежде чем выдергивать оттуда что-то, вы должны быть уверены, что эта группа живая. Что эта группа не накрученная? Если группа накрученная, а таких очень много, то есть, если вы не проверили аналитики живая эта группа или не живая а просто собрали из нее скайп контакты вы набираете контакты которыми никто не пользуется и конечно когда из вк мы выдергиваем скайпы очень часто они выглядят вот таким вот образом скайп нету нету фигушки вам и так далее то есть такие конечно скайпы приходится еще и ручками чистить прежде чем их Поэтому наиболее эффективно собирать скайп-контакты из каких-то закрытых групп. Вот я парсил группу Сергея Грань, закрытая группа, отсюда все скайпы выходят чистенькие, ну потому что в этой группе нет фейков. Пожалуйста, помните об этом. Но в нашей версии мы будем использовать более суровый способ. Способ, который позволит вам, как я уже сказал в начале задействовать две программы Atomic Email Hunter и Skype Magic, собирать скайпы с каких-то целевых сайтов. А первый этап нашей работы заключается в следующем. Вы заходите на Яндекс, например, если вы этой поисковой системой пользуетесь, и в строке поиска пишите ключевое слово соответствующее вашей нише. Конечно, к этому моменту вы уже должны представлять свою целевую аудиторию, вы должны определиться. С вашими ключевыми запросами, ну подбор целевой аудитории, подбор ключевых запросов. Об этом ну, очень подробно я рассказывал в тренинге по партнерским продажам, которые также сейчас доступен. Читайте, но ну, и много информации есть в открытом доступе. Если вы занимаетесь YouTube, то вам что такое ключевые запросы Понятные, и ясны без этого сделать нормальную базу нереаль. без знания своей целевой аудитории и без ваших ключевых запросов я сейчас буду парсить партизан партизанский маркетинг мне нравится чем занимают ребята нравится александр левитас смотрю с удовольствием его видео Вошел на живой журнал Александра Левитаса и вот отсюда хочу собрать электронные адреса. Очень хорошо электронные адреса собираются с различных блогов, с различных форумов, опять же по вашей тематике. Все, что вам нужно, это взять, скопировать адрес главной странички сайта, запустить программу Atomic Email Hunter. А программа, как я уже говорил, уже у вас настроена. То есть Михаил Стоев, человек, который продает комплект программ для скайпа. Все вам настраивает поэтому все что вам необходимо сделать это в адресную строчку программы скопировать адрес главной страницы сайта с которого вы хотите собирать адреса вот и все дальше нажимаем на зелененькую кнопочку go и пошел процесс сбора электронных адресов с этого ресурса процесс парсинга идет достаточно долго только поэтому вы можете спокойненько переключиться куда-то на другой ресурс и продолжить заниматься чем-то другим. А программа Atomic Email Hunter это такой простой и ну, бесплатный для вас инструмент парсинга электронных адресов. То есть то, что вы получаете бонусом к программам профессиональной работы со skype. Кроме нее существует достаточно много других программ. Вот видите, процесс парсинга идет, электронные адреса собираются. Существует очень много других программ. Я сейчас хочу себе купить вот такую, датакол, но эта программа не только парсинга электронных адресов, она много чего делает. Когда приобрету, Возможно, запишу несколько видео, расскажу, как работает эта программка. Вот сейчас видите, на нее идет скидочка, нужно успеть, успеть приобрести. Но пока пользуюсь этой программой и, в принципе, меня все устраивает. Я сейчас дождусь, пока процесс парсинга дойдет до конца, просто-напросто поставлю на паузу и когда Atomic Email Hunter закончит свою работу, я вам покажу результат. Итак, друзья, я решил не дожидаться процесса окончания парсинга. Потому что уж очень много страниц на блоге живого журнала «Левитаса». вот Уже просмотрено больше 5000 страниц. И я собрал более чем не нужно контактов. Я собрал 162 контакт. Поэтому я сейчас процесс парсинга прерву, не дожидаясь его окончания о том что процесс закончился свидетельствует остановка лога вот который сейчас у меня бежит и кнопочка поиска становится активной а прерывать процесс можно очень просто нажав вот на такой очень яркий красный крест остановка нажимаю остановиться и процесс сбора электронных адресов видите терминай прерван закончен все лог можно спокойненько закрывать он мне больше не нужен то есть на данный момент как я уже говорил я собрал 162 контакта Теперь эти контакты необходимо экспортировать. Экспорт может быть выполнен в Excel Word, но я всегда экспортирую в текстовый документ. Для этого нажимаю на изображение дискетки. Обязательно выбираю формат только Е, e, то есть только электронные адреса. То есть, больше мне ничего не нужно. Выбираю место куда я буду сохранять папочку нажимаю на зеленую вот такую кнопочку давайте сохраню на рабочий стол назову этот файл партизан почта, почта и вот так расширение этого файла дам txt .txt. нажимаю сохранить и кнопочка окей, все, собранные блога Левитаса Контакты 162 штучки сохранены. На рабочий стол файл партизан. Почта. Вот открою этот файлик. Посмотрите, в нем 162 контакта, 162 почты. Итак, что мне нужно делать дальше, если я хочу собирать большие базы? Я, конечно, должен вначале почистить окошко результатов. Это делается и через меню Результат очистить все. Еще один совет перед сохранением результатов вы можете выбрать вот такое действие которое называется удалить дубликат то есть если в результатах поиска вот в этих 163 уже электронных адресах есть одинаковые электронные адреса программа их удалить делается это через результат удалить дубликат я проверял у меня сейчас никаких дубликатов нет, поэтому я сразу же и сохраню. Значит, очищаю все результаты, нажимаю на кнопочку ES, копирую в адресную строку программы Email Hunter адрес следующего интересующего мне сайта и опять же нажимаю на кнопочку Go. Все, пошел процесс парсинга очередного сайта. Значит, какой есть смысл в сборе больших баз? Во-первых, вы свою работу как бы структурируете вы выделяете там один день на на сбор баз электронных адресов это первое второе если вы все свои электронные адреса собираете в один или в один файл делаете такую одну общую базу то опять же этот файл при последующей обработке из него можно удалить дубликаты то есть оставить только уникальные контакты и в конечном итоге вы получаете большую базу электронных адресов по, по вашей нише. Эту базу электронных адресов можно даже продать, если вы этим занимаетесь. Я больших баз не собираю. Причин тут несколько. Ну, Во-первых, я не продаю базы. Меня утомляет вот эта вот рутинная работа. И есть еще одна причина, почему я ограничиваюсь ну, 100-130 контактами. На этом я процесс парсинга заканчиваю. Почему я это делаю, я расскажу ну, чуть позже. Откуда такая цифра 100-130 адресов? Тут все достаточно просто, потому что из этих 100-130 адресов порядка 30%, иногда даже больше, адресов невалидных, то есть не работающих. И в итоге у меня остается 70-80 живых контактов. Вот 70-80 контактов мне хватает для того, чтобы выращивать 1-2 скайпа. Но больше двух скайпов я за раз не выращиваю, по причине того, что времени на все не хватает и скайп для меня не является единственным источником трафика. Собрав 162 контакта, как я сейчас сделал с блога Левитаса, я работу с программой Email Hunter заканчиваю, я ее просто-напросто закрываю. Теперь, что нужно делать вот с этими вот электронными адресами? Конечно, из этих электронных адресов необходимо нам с вами добыть скайпы, скайп-контакт. Прежде чем добывать скайп-контакты, раньше требовалось выполнить операцию, которая проверяла вот эти электронные адреса на валидность. То есть прежде чем из этих электронных адресов что-то добывать, нужно было убедиться в том, что эти электронные адреса работающие, то что они не заблокированы. Сейчас эту операцию делать нет никакого смысла, по причине того, что в комплекте с программами, которые вы получаете от Михаила Стоева, вы получаете вот такую вообще очень шикарную программу, которая называется Skype Checker. Вот эта программка. Эта программа уже проверяет Skype на валидный. Поэтому проверять электронные адреса Сейчас нет необходимости. Необходимость проверять электронные адреса будет актуальна только для тех, кто кроме Skype рассылки занимается еще рассылкой и по почте. Вы вот этим контактом можете выслать сообщение какое-то рекламное и на почту. Вот тогда вам необходимо эти электронные адреса проверять. Раньше я это делал с помощью программы Email. Почта, но эта программа, она не у всех работает то есть требует чтобы на вашем компьютере был открыт 25 у меня она так и не заработала с провайдером билайн то есть с другим интернет провайдером она прекрасно работает поэтому если вы хотите проверить ваши электронные адреса на валидность проще всего это сейчас сделать с сайта email почты на этом сайте есть вот такая дополнительная услуга которая называется проверка адресов на существование Эта услуга платная но она очень разумные деньги стоят, то есть если вы занимаетесь email mail рассылками, то можете эту услугу задействовать для проверки. Если вы занимаетесь только рассылкой по скайпу, то проверять сами почту на валидность нет никакого смысла, потому что у нас есть скайп чеки. А вот этой программой пользоваться нам придется обязательно. Как же нам из этих вот партизанских адресов теперь добыть скайпы? Делается это с помощью другой программы, программы, которая называется Skype Magic. Эта программа, опять же, работает при запущенном скайпе. Вот у меня сейчас запущено 4 Skype, я сейчас из трех выйду. Оставлю один запущенный Skype. Программа Skype Magic точно так же просит доступ к скайпу. Поэтому при первом запуске в скайпе необходимо будет нажать на кнопочку «Разрешить доступ», который появится у вас в заголовке. Но я уже много раз пользуюсь этой программой, и она повторно допуск не требует. Запуская запускаю программу Skype Magic. Опять же, эта программа уже у вас полностью настроена и готова к работе. Это очень хорошая программа. Функционал этой программы большой. Я вам покажу только одно использование этой программы, для того, чтобы из почт получить skype контакт вам необходимо вот в это окошечко где у вас написано поисковые запросы загрузить ваши электронные почты в этом можете сделать просто скопировав их сюда. можете нажать на кнопочку загрузить из файла как это сделаю я выбираю файл который я только что создал назвал его партизан почты вот у меня загрузились почты из этого файлика количество повторов поиска я ставлю один затем вот на этом окне большом где у вас будут отображаться результаты работы я щелкаю правой кнопочкой и нажимаю, выбираю действие поиск, вот такая вот специфика у этой программы, все, пошел процесс обработки электронных почт, то есть сейчас из почты выдергивается скайп и выдергиваются контакты человека видите, вот первый контакт это Алекс Левитас я одним из первых и добавил да, вот он у меня как раз и есть контактах как ни странно Человек с такой популярностью и занятостью, но ну, один из первых ответил после добавления. Видите? И кстати, вот он всегда зеленый. В отличие от меня, который всегда красный. Опять же, все, что вам необходимо делать, это сидеть и ждать, пока процесс обработки закончится. Индикация в процессе обработки, вот это вот желтенький такой фолдер, который появляется внизу окна с результатами. Просто сидим и ждем. Обработка идет достаточно быстро. То есть, если мы сравниваем с парсингом, который может идти там десятки минут, у меня процесс парсинга шел порядка 30 минут я уже устал ждать и просто напросто его прервал Но парсинг это всегда долго даже если у вас хороший компьютер и высокоскоростной интернет ну, посижу подожду итак процесс обработки закончен обратите внимание что из моих 162 загруженных контактов с почтами найдено всего лишь 60 контактов скайпов. причем еще раз повторюсь: скорее всего из этих 60 контактов Мягко говоря, не все актуальны. Скорее всего, кто-то и не работает. Поэтому почту, конечно, нужно набирать с запасом. Но вот такой вот результат у меня, если честно сказать, впервые. Почти 100 человек не имеют скайп. Что делается дальше? Опять же, правой кнопочкой щелкаем по окошкам по окошке с результатами поиска и выбираем действие «Добавить в обработку». Вот 59 контактов было занесено в обработку. Переходим на закладочку обработка данных. Мы сейчас с вами на закладке поиск. Вот нужная нам закладка обработка данных. Вот здесь уже обработанные, обработанные данные, которые можно выгружать уже в виде готовых скайп-контактов. Опять же, правой кнопочкой нажимаю и выбираю действие сохранить, ⁇ Сохранить результаты файл ⁇ Выбираются все. Выбираю куда сохранять, но путь же на тот же самый рабочий стол напишу и партизан, партизан, но уже не почты, а партизан, скайпы. И нажиму на кнопочку сохранить. Все. Программа Skype Magic мне больше не нужна. В итоге на моем рабочем столе появляются два файла. Один партизанские почты, а второй партизанские скайпы. В партизанских почтах у меня 162 контактов, в партизанских скайпах у меня всего лишь 60 скайп контактов опять же которые еще необходимо проверить на валидность. итак друзья на этом процесс парсинга сайта с помощью программы Email Hunter и обработки собранных электронных адресов с помощью программы skype magic я закончу следующим шагом необходимым перед использованием этих skype контактов будет использование программы Checker. об этой программе я запишу отдельное видео потому что это очень важный шах эта программа появилась относительно недавно очень эффективно работающий инструмент без использования которого сейчас работать со скайпом ну практически не реально большое спасибо всем кто досмотрел ролик до конца если у вас будут какие-то вопросы пожалуйста задавайте их в комментарии под видео всем спасибо до свидания